Наш эфир продолжает программа «Час Ивана Денисова». Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Ну что ж, начнем, наверное, с предстоящей отставки судьи Верховного суда Брайера. Да, у нас Верховный суд регулярно попадает в центр внимания. Ну и вот еще один случай такой. Тем более, что, видимо, эта история, она тоже надолго. Благодарю Полину Волкова за помощь подготовки выпуска. И, в принципе, отставку Брайера все и так, и так ожидали. Было, в общем-то, понятно, что мы ожидали, что это случится во второй срок Трампа. Ну вот, что вышло, то вышло. И теперь, понятное дело, что либералы потирают руки, потому что заменят его на кого помоложе и полевее, а, ну а нам, в общем-то, стоит немного вспомнить о том, к чему приводили так называемые символические назначения, сейчас вы поймете, что я имею в виду, а, и второе это тоже немного вспомнить о том, как ä, <coughs> ä, те или иные кандидатуры срывались, тоже мы к этой теме обращались, но сегодня стоит их снова вспомнить. И имеет ли смысл республиканцам пытаться срывать будущую кандидатуру, которую точно предложит Байден уже ну, довольно-таки скоро. Я пока не буду говорить о потенциальных даже кандидатах как вы знаете, потому что Байден нацелился на чернокожих женщин в этой роли. Те там фамилии, что мелькают, и то, что с ними связано, естественно, ничего хорошего нам не обещает. Но давайте пока подождем. А что касается самого Брайера, то, вне всякого сомнения, если бы он ушел... В любое другое, ну, я имею в виду в республиканск, во время республиканского президентства, это был бы однозначный плюс, потому что человек ничего особенно положительного в Верховный суд не принес, но был все тем же представителем юридического активизма который видел в Конституции лишь тот самый документ, который можно переделывать в зависимости от конъюнктуры. И в общем и целом он этой сомнительной философии исследовал. Ну да, сейчас, естественно, говорят, что он был э, не особенно скандальным, а доброжелательным джентльменом и так далее, и так далее. И как бы наверняка э, вполне допускаю, что это действительно вабы и вообще не вполне себе приятный человек. Но если различать все-таки человеческие качества и его профессиональные, то повторюсь, в суде он ничего хорошего на моей памяти не сделал, да и не мог, наверное, сделать. Ну, а теперь, что касается ситуации с его потенциальной заменой. Ну, Байден уже, естественно, как уже еще пока вел предвыборную кампанию, обещал, что будет обязательно назначена черная женщина. И мне в этой связи вспоминаются три случая когда президенты назначали, ну, вот то, что называется, так скажу, символических персонажей, даже особенно, по большому счету, не задумываясь об их реальных заслугах. Не скажу, чтобы это было однозначно плохо, но все-таки соотношение 2-1. Я, пожалуй, не буду здесь трогать Сотомайор, но я потому что ну, там тоже ничего хорошего, но остановлюсь на трех других случаях. Ну, первое такое символическое назначение это еще в 1967 году, когда Джонсон назначил первого чернокожего это адвоката Торгуда Маршалла. Маршал тогда казался, ну, так скажем, более цивилизованным, если хотите, вариантом Мартина, Лютера Кинга и правозащитных организаций. Тем более, что сам Маршал о Кинге отзывался, кстати, не очень хорошо, считал, что тут наносит больше вреда, чем пользы. И более того, у Маршала были даже неплохие отношения с Гувером, я имею в виду главу ФБР. И Маршалл был известен своими исками, нацеленными на расширение прав чернокожих, включая то самое знаменитое решение, отменившее школьную сегрегацию еще 1954 года. И в общем и целом он, как юриста, был, конечно, сильным. Назначение его поэтому прошло достаточно спокойно, хотя... Что самое смешное, глава юридического комитета, такой южанин Джеймс Истланд, он как раз был, естественно, против маршала. Но, тем не менее, назначение это состояло. Однако в суд маршал принес... Мало того, что свой собственный активизм, но он еще привнес и негативное отношение к американской конституции вообще. Ну, есть эта знаменитая фраза, которую, скорее всего, он действительно сказал, а именно, что делайте то, что судья должен делать то, что считает нужным, а закон пусть потом догоняет. Но, конечно, его этапной речью стало выступление 1987 -го года, он на тот момент еще оставался, кстати, судьей. И тогда Маршалл, ну, в общем, открытым текстом сказал, что Америка создавалась неправильно, что отцы-основатели сделали нечто такое дефективное и неверное, что Конституция вообще уже давным-давно похоронена и так далее, и так далее. Ну и, в общем, все то, что мы сегодня, кстати, тоже регулярно слышим, на самом деле. Но тогда это, конечно, из уст судьи Верховного Суда это звучало не очень. То есть, как гражданин, маршал имеет право думать все, что он хочет и, уйдя в отставку, говорил бы нечто подобное. Но как человек, который должен на Верховном суде защищать Конституцию, рассказывать, что он считает ее мертвой, и что она вся дефективная и неправильная, и те, кто ее создавал, вообще все сделал не так, но это оставляет очень большой вопрос, ставит очень большой вопрос на все его деятельности как судьи. Но вот, тем не менее, это был пример того, что таких людей назначать не стоит. Рейган тоже, кстати говоря, прокололся в этом плане. И даже у него был прокол двойной, так его назовем, потому что Рейган еще до Байдена, он тоже обещал назначить женщину, правда, ничего не говорил о цвете кожи. И когда уже очень быстро, прямо в 1981 году, освободилось место, что советники Рейгана стали ему советовать, как положено советникам, что вот это его обещание надо слегка переделать и сказать, что он имел в виду одно из первых назначений, а назначить на освободившееся место Борка знаменитого юриста и, в общем и целом, вполне себе, консер... даже тут не важно, консервативных или нет, важно то, что человек, который добивался оригиналистского подхода к Конституции. Тем более, что республиканское было большинство, в юридическом комитете сидел Стром Торманд, и такая номинация, она прошла. Но Рейган уперся, отправились на поиски подходящей женщины, достали Сандру Део Коннор. Вроде сначала она даже казалась достаточно консервативной, но в результате оказалась такой вот, если хотите, предшественницы Кеннеди. Ну, тоже, между прочим, назначение Рейгановское. И, ну, Робертса, чтобы вам было понятно. И в целом, конечно же, это была, в общем, ошибка ее, Я все-таки считаю с ее назначением. А, ну, к губорку чуть позже вернемся. А третье такое вот назначение, ну как раз получилось удачным, что самое интересное. Я, конечно, говорю про Кларенса Томаса, хотя тоже изначально смысл был в том, чтобы раз уходит маршал, про которого я только что он говорил то на его место непременно надо назначить тоже Чернокожего, чтобы вот сохранилось это самое черное место. В принципе, подход неправильный, уж будем откровенны, но здесь, да, действительно сработало. И то, что у Томаса было прошлое в агентстве, которое занималось вопросами равных возможностей, ну, то есть борол, борьба с дискриминацией, вроде бы тоже его делала таким правозащитником, хотя там-то Томас делал действительно приличные вещи, он я помню, сам рассказывал, но быстро напомню, добивался того, чтобы эти иски по дискриминации шли по отдельным вопросам, а не по какому-то скопу, не скопу, то есть это вот ныне модную тему, но и тогда уже модно 80-е, этого преславутого институционного расизма, Томас ей противостоял уже тогда. Но со стороны казалось, что да, раз уж он в этом агентстве был, значит, он будет, подойдет. То, что Томас ассоциировался с республиканской администрацией и с республиканцами вообще, ну, этого, знаете, чем закончилось, и об этом буквально через несколько минут. Но, тем не менее, да, вот назначение Томаса, оно тоже со стороны Буша, носила достаточно символический характер, но здесь уже действительно попал, так попал, как говорится. Тем не менее рисковать, конечно, не надо. И, и то, что Байден и его советники, прежде всего Камала Харрис, потому что вроде как она будет главный в определении будущей кандидатуры, назначит уж не обесцветит черт знает кого, в этом я, к сожалению, почти не сомневаюсь. То есть, ход мысли примерно понятен, выкопать не просто чернокожую юристку, а еще и активистку какую-нибудь, и ее вот туда и пропихнуть. Хорошо, еще они Тухил не будут трогать, которая Томаса клеветала в свое время. И здесь мы с вами выходим, подходим ко второму моменту, а именно, а что, собственно говоря, делать республиканцам в такой ситуации. Вообще, тормозить номинации, это лучше всегда получалось у демократов. Более того, они даже номинации своих собственных президентов тормозили. Но оставлю там в покое. Самая знаменитая история, это еще при Тайлере, у которого в 19 веке был конфликт с Конгрессом вообще. Но вот, например, Кливленд, знаете, весьма мной уважаемый. Он был человеком до Никсона, и единственным был Тайлер, а потом Кли Кливленд и вот Никсон, который сталкивался э, с таким активным противодействием Конгресса. При этом э, назначение Кливленда топили свои же демократы, а именно такой сенатор Хилл, э, которому, у которого с Кливлендом был конфликт э, во время номинации на президентский пост э, на второй срок. И Кливленд выиграл, а вот Хилл, говоря языком Зойщенко, затаил в душе хамстер и, в общем, сделал все, чтобы номинации эти заваливать, пока у него такая возможность была. Далее у нас был пример Никсона опять, когда все тот же самый Истленд и компания демократическая делали все, чтобы загубить две кандидатуры. Первого обвинили Хейнсворт судью в том, что он с профсоюзами себя вел неправильно, и с гражданскими правами не так у него и по боку с Карсвеллом. Но ну, считается, что он был кандидатом так себе и назначенным в спешке. Но тут тоже главное, что вроде бы сенаторы уже хотели лишний раз не конфликтовать, но тут спохватились левые стафферы Кеннеди, который Тед. И во многом благодаря им э, кандидатура второго тоже была уничтожена. Никсону правда удалось все равно назначить целый ряд судей. Но вот то, что демократы, наверное, с этого момента э, и поняли, как это удобно, это безусловно. Но человеком, который превратил вообще э, вот все эти слушания, в мерзейшее зрелище, и так его назовем, уничтожение людей стал председателем юридического комитета по имени Представьте себе Джо Байден. И он учинил настоящую травлю совместно с Кенди того самого Борка. При этом, что самое интересное, ведь Байден тогда нацеливался в президенты, это 1987 год. И более того, у них там они сначала затягивали утверждение Борка. Потом они даже с Кеннеди поделили, я затягиваю не просто так, а чтобы собрать на него такую коалицию разных общественных организаций, которые бы Борка травил. И более того, это сейчас смешно прозвучит, но тогда Байден себя позиционировал в восемьдесят седьмом году, и если не консерватором, то умеренным. И если Кеннеди нападал слева на Борка, Байден там вещал о том, что главное – это права, что права не исходят, нет правительства. Байден такие вещи говорил, представьте себе. Права исходят, нет правительства, правами человек наделяется при рождении и так далее, и так далее. Ну и Борг, как известно, они уничтожены. С Томасом была, в общем, похожая ситуация. Там, правда, уже Байден даже не пытался притворяться умеренным. Да, кстати, смешной момент – когда его кандидатура слетела из-за плагиата в том самом 87-м году, и пошла шутка, что Байден Джо – это человек, который не лезет в карман за словом «вот только это чужой карман». Представьте себе, он, он обратился за сочувствием к тому самому Борку, То есть после очередных слушаний, когда Борг – человек, которого там вывалили в грязи и обвинили во всех смертных грехах, Байден, которого… И при этом совершенно незаслуженно. А Байден, которого поймали действительно на плагиате, имел еще наглость подойти к Борку и сказать, а вот знаете, а мы с вами в равном положении. Ну вот Борк человек был с сильными нервами, он сдержался, ничего Байден не сказал. А, ну вот с Томасом было тоже абсолютно, да еще и с российским на самом деле уклоном травля когда сам Томас говорит, что это слушания сводились к тому, что вы смотрите на человека, который задает вам какие-то бестолковые вопросы, и вы понимаете, что вообще не смыслит, о чем идет речь. Это про Байдена, если что. Байден там опять вывещал о естественном праве, рассказывал, что естественные права бывают правильные и бывают неправильные, что вот если надо как раз уже что то, что исходит от правительства, это все правильно, а если они защищают экономическую свободу и частную собственность, то это уже неверно. Какие-то там книжки советовал Томасу читать. Ну, в общем, призвился и выставил себя, прям, скажем, с наихудшей стороны. Но главное, что в конце концов он, к счастью, Томас, я имею в виду, прошел. И опять мы к нему возвращаемся, но остается по сей день в суде. Но на таком ударном фоне, да, были попытки и Алита тоже как-то там остановить, но все-таки не такие буйные. На этом фоне, да, то, что республиканцы просто-напросто тормознули утверждение Гарланда, ну, это выглядит, прямо скажем, какой-то детской забавой. И вопрос, естественно, остается, а что делать теперь? Потому что, ну, с одной стороны, вроде бы понятно, что ничего не получится, скорее всего. Так как комитет юридический, там у нас Дик Дорбин сидит. И, собственно говоря, демократы здесь... Тут ждать, что кто-то вроде синема или Манчина вдруг будет голосовать против когда дело дойдет до утверждения всем Сенатам, а я думаю, не стоит. Здесь они все станут единым фронтом. Более того, уже и со стороны республиканцев звучат слова: что а давайте там не будем конфликтовать. И Грэм уже заговорил о том, что вот надо утверждать и так далее, и так далее. И уверен, еще найдутся персонажи среди республиканцев, которые будут выступать за то, что утвердить и подписанный с плеч долой, что называется. Я все-таки не думаю, что надо так легко сдаваться, даже если шансы на то, что эта новая кандидатура будет смещена, аннулированы и так далее, минимальные. Хотя мы с вами видим, что уже несколько человек, которых Байден пытался назначить, они сошли с дистанции. Одна Амарова, чего стоит. Так что, по крайней мере, республиканцам надо на слушаниях активизироваться и вот эту кандидатуру атаковать со всех сторон. Да, будут говорить, что это расизм, будут говорить, что это, это сексизм, миссогинии, какие-то там еще жуткие слова, но задача республиканцев это показать всем, кого, собственно говоря, Байден ведет Верховный суд. И если это не просто черная женщина, да, конечно, никому дело быть не должно, а левая активистка, пусть все это видят, и пусть все это прекрасно осознают. Это просто-напросто, просто так утвердить, не вступая в борьбу, этого делать нельзя ни в коем случае. Конечно, в целом эта ситуация не очень хорошая, что и тот же самый покойный судья Кайле об этом много раз говорил, что утверждение судей, оно сводится не к обсуждению там реального их знания и понимания Конституции, а к тому, что там они думают про аборты или про еще какие-то поправки, это все совершенно лишнее. Нужно иметь в виду поправки скажу, с идеологической точки зрения, чтобы я все-таки точнее выскажу. И это плохо. Но раз ситуация такая складывается, к моему глубочайшему сожалению, что опять эти слушания, они, скорее всего, будут не столько юридическими, столько политическими. И пока демократы остаются в власти, я боюсь, ничего не изменится, то, по крайней мере, ну, республиканцам надо делать то, чтобы политические именно кандидатуры это, это были выявлены. Что стало очевидно, что это человек не идущий туда не потому, что это реальные заслуги, а потому, что вот правильные пола, раса и правильные политические взгляды и правильные идеологии. Так что мы еще точно к этой теме вернемся, и когда будет немного ясно, кто будет назначен, Мишель Чайлдс из Калифорнийского Верховного Суда, сейчас ее называют, или еще кто, ну, расскажем вам, что это за дамы такие, и как к ним стоит относиться. Но пока, вот, наверное, расклад такой, сдаваться республиканцам не надо ни в коем случае. Даже, если, повторяю, вроде понятно, чем все закончится. Здесь умолкаю. Если Сергей что-то добавит, с удовольствием передаю слово. Да, к сожалению, а вот этого политического обсуждения вместо юридического, наверное, уже не избежать. И, наверное, никогда это не изменится. Так оно и будет постоянно, поскольку общество политизировано. И, а, не знаю, похоже, так оно всегда и будет. Давайте мы на этом месте наверное, остановимся, сделаем перерыв небольшой. Возвращаемся в программу час Ивана Денисова. И прежде чем мы перейдем к следующей теме, я имею в виду Вирджиния. Выборы даже не выборы, а последствия а после выборов и не только губернатора, но и генерального прокурора. Я бы все-таки хотел буквально на два слова вернуться к теме предстоящих слушаний по назначению судьи Верховного суд. Безусловно, любые слушания будут вполиваться в прессе как российские. Это уже как бы к бабушке ходить не надо мы это знаем заранее заведомо так оно и будет всякий э, сенатор от республиканской партии который будет задавать вопрос будет э, обзываться расистом но при этом я думаю что республиканцам все-таки пора научиться использовать эти возможности ведь вы посмотрите в каденцию трампа когда и в сенате и в конгрессе было большинство принадлежало республиканцам тем не менее демократы крутили как хотели они чувствовали себя абсолютными хозяевами положения и сейчас когда а, предстоит опять обсуждение очередных бредовых а, губительных совершенно законопроектов связанных и с а, избирательным правом и так далее я думаю вот эту ситуацию с назначением республиканцы должны использовать на всю катушку Про... ну здравый смысл подсказывает это но как вы справедливо заметили линзи грэм уже станцевал польку Сказал, что да, действительно, давайте, да, и наверняка найдутся и другие, что на самом деле очень плохо. Давайте попробуем принять звонок, может быть, а потом перейдем к следующей теме. Добрый день. Здравствуйте. Уважаемый Иван, вот всегда считалось, что люди с возрастом как бы переходят из левого состояния в правое. Вот те судьи, которых назначил Трамп, ну, как бы по его предложению назначили, они были назначены с предложения Heritage. То есть считались э, теми, которые э, следуют Конституции без нарушения, и стараются не нарушать прав человека и так далее. Вот почему они э, ну, уже не один раз э, голосовали с этими левыми активистами вместе? Я имею в виду Кавина, и вторая вот женщина выскочила ее Барни, имя. Барнин, спасибо. Барни. Но я не могу вам в голову. Понимаете, всегда есть рулетка такая, кого-то слушание закаливают, и мы получаем с вами Томаса, который вообще-то ничего не пугает, гнет своей линии все. А кого-то ломают, если вы вспомните, что сделали с Кавана, и ну, с Барретт поменьше, но на нее тоже были какие -то атаки, увы, они, значит, не оказались слабоваты и не выдержали такого напора. Горсач, не все его решения я одобряю, но все-таки он, наверное, пока остается из трамповских назначений самым действительно удачным. К сожалению, нет, я вам говорил не раз во время президентства Трампа, что нет такого республиканского президента, который бы угадал со всеми назначениями судейскими. Увы, такие проблемы, они неизбежны. Итак, возвращаясь к Вирджинии, ну, губернатор Янкин начал свою деятельность так как и обещал противостоять там расовой теории и так далее и так далее то есть все что он обещал но воплотился собственно на этой на этой волне и был избран но и генеральный прокурор а, мейерс тоже так сказать не, тоже республиканец избран генеральным прокурором и он тоже довольно активно начал действовать с момента вступления в должность вот об этом если можно да, вот, кстати, тоже, кто знает, возможно, мы имеем дело с будущим судьей Верховного суда. А может, и кем сильнее, потому что вот этот дуэт действительно произойдет очень хорошее впечатление. И мы вам рассказывали о всяких мутных левых окружных прокурорах, которые оказываются способниками преступности. А Миярос его так игнорировала пресса. Потому что он очень неудобный человек, так как кубинского происхождения, и вот придерживается неправильных взглядов, а именно республиканец. Тем не менее, он в последнее время, в общем, вышел из тени губернатора, и сейчас у них такая конкуренция, кто себя проявит лучше. Именно с консервативной стороны, и я, естественно, такую конкуренцию могу только приветствовать. Но я очень быстро напомню, что Миярс себя проявил с наилучшей стороны еще когда был, работал в палате делегатов. Это низшая палата законодательного собрания Вирджинии, где, в частности, он был одним из главных противников всяких этих антисемитских дел и друзей Израиля. И, с другой стороны, ну, помимо его там, экономических правильных подходов к, например, этому минимальному окладу труда, против которого он выступал, и целого ряда других, еще он, например, был человеком, который защищал памятники эпохи конфедерации, потому что выступал против законодательства, которое бы позволяло их сносить и так далее. Но, естественно, главным его коньком, если угодно, стал закон и порядок уже тогда, он, например, был против отмены смертной казни в штате, и он был тем человеком, который всегда много времени уделял жертвам преступлений и семьям жертв. Что, заметить тоже важно. И поэтому, когда предыдущая демократическая администрация, в общем-то, стала заниматься в штате какой-то ерундой, ну, понятно какой, то есть, поощрять преступность и, наоборот, сводить к минимуму права жертв, то вот здесь Мияра сделал совершенно правильный вывод и решил отправиться на выборы в роль окружного прокурора и он победил, как я уже сказал, его сначала проигнорировали, потому что неудобный, но сейчас игнорировать его становится все сложнее и сложнее, потому что Миярес развернул весьма и весьма активную деятельность, назвав себя новым шерифом, и левые скрижещут зубами и проклинают его. Но генпрокурор пока верен себе и действует очень-очень уверен. Мы об этом даже немного тоже успели поговорить в разговоре о Янкине. Уже начинает реформу своего офиса окружного прокурора а именно расчищает его от э, разнообразных э, ненужных отделов, якобы правозащитных, но в реальности просто-напросто бюрократических, где обретается всякая мутная публика, которая непонятно чем занимается, э, и... Как раз всякую ливатню тащит в юриспруденцию совершенно лишнюю. Он ведет, обещает и будет вести в этом не сомневаюсь борьбу с антисемитизмом. И в Твиттере, скажем, в День памяти жертв Холокоста он даже опубликовал свои фотографии, где не свои, поездки в Израиль, чтобы лишний раз напомнить об этих преступлениях и показать, на чьей стороне он сам. Ну и самое, пожалуй, главное, что он сейчас делает, это то, что он взялся за совет по условно досрочному освобождению, так как ситуация, при которой по всей, кстати, стране, это не только в Вирджинии, но преступники выходят на свободу в самые разные уголовщины и опять возвращаются к своим безрадостным делам. Вспомните Вакеушу то, что там происходило. И вспомните опять то, что творят прокуроры Соросовские по другим штатам. И замечательно, что окружной прокурор, да, значит, генеральный даже, прошу прощения, конечно, генеральный прокурор штата, что он собирается навести порядок в этой области, и что мы с вами получим наконец-то реальную борьбу не только с преступностью, как с таковой, но и с ее пособниками вот в бюрократическом аппарате и с теми, кто позволяет преступникам выходить на волю тогда, когда они должны еще сидеть очень и очень долго. Но это еще не все. Две инициативы Мияроса, на которые я тоже обращаю ваше внимание, это, во-первых, он вывел Вирджинию из такой коалиции прокуроров. Штатов, ну, преимущественно демократических, естественно, которые требуют, чтобы агентство по защите окружающей среды контролировало выбросы. Звучит, я понимаю, красиво, но в реальности это означает полный диктат федерального центра над экономическими и энергодобывающими бизнес-предприятиями в штатах. Янкин сказал, что в Вирджинии война с углем закончена, и что теперь мы выступаем за нашу энергосвободу от федерального центра. Так что до свидания. Что и я считаю тоже с его стороны очень-очень разумные действия. И мало того, что Янкин, он... и Ярость. Но я не случайно оговорился. Он поддерживает активную инициативу Янкина о том, что в школах нельзя принуждать детей носить маски. Как сказал сам прокурор: хотят дети, чтобы родители, чтобы их дети находили в масках по 8 часов. Но мы им не можем этого запретить, к сожалению. Но требовать от всех такого Этого делать тоже нельзя, поэтому мы это отменим. И последнее самое, что сделал Миярос уже на этих выходных, э, офис генерального прокурора штата, он может давать такие рекомендации. Но это, к сожалению, только рекомендации, но тем не менее, все-таки это показательно. И офис Мияроса издал рекомендацию всем, Высшим учебным заведением штата, согласно которой нельзя требовать обязательные удостоверение о вакцинации от абитуриентов, от студентов и нельзя использовать вот эти самые требования для того, чтобы переводить университеты на дистанционное обучение. Я, конечно, не очень вот здесь уверен, что его рекомендация будет выполнена. Увы, здесь надо законодателем уже пошустрить, но тем не менее, как мы видим, то, что делает Мияр Испака защита прав жертв, борьба с преступностью, борьба с антисемитизмом и поддержкой Израиля, плюс как я уже сказал, свобода от федерального центра в вопросах экономики и якобы экологии. И вот все эти вся эта ковидо тирания которую Мия пытается из штата вместе с Янкиным устранить. Но все это указывает на то, что человек, который всего-то сколько там проработал, меньше месяца, весьма, весьма многообещающий джентльмен. Я желаю ему, конечно, чтобы, во-первых, он не сбавлял хода. А во-вторых, чтобы, наоборот, еще сам себя и превзошел. Потому что если мы с вами, не знаю в каком году, ну, хочется надеяться, что в ближайшем будущем, будем поддерживать этих двух людей, я имею в виду и Миярса не только на их нынешних постах, ну а кто знает, в Сенат, в тот же самый, в Верховный суд, ну а дальше... Почем знать, почем знать, может и до президентства дело дойдет, но это я далеко вперед забегаю, ну а вдруг. Тем не менее, надо за ними, конечно же, следить, чтобы они с верного пути не сходили и еще и показывали нам не такое. Между ними конкуренцию я поощряю. И последний здесь интересный момент. Вообще, заметьте, есть такой негласный, что я называю кубинский клан консервативный. Но это не означает, что они там все друг с другом общаются, конечно, боже упаси. Ну, Крузу Рубио мы знаем, но вот есть люди, которые тоже им не уступают, там может, чем-то и превосходят. Ну, и если, например, судья в Калифорнии, такой Роджер Бенитес, ему уже лет-то много, и он как бы ветеран, от я напоминаю, один из главных защитников второй поправки в штате. Хотя, к сожалению, и другие, суды других инстанций ему постоянно мешают. Ну, а вот сейчас появление, например, того же Мияриса или есть такая женщина, как Мария Салазар в палате представителей от Флориды. Но ну, она более умеренная, но две ее инициативы я очень поощряю, так как она проводит, пытается провести закон, согласно которому в школах должны будут учить и в учебных заведениях рассказывать о преступлениях коммунистических режимов. Ну, ед с кубинским прошлым известно, что и как. И еще это вот ускользнуло от наверняка внимания многих из вас, а очень важный момент: байденовская администрация вычеркнула из списка террористических организаций какие то там длинное название, в общем, повстанческие силы Колумбии. Это такая марксистская левая террористическая группировка. И Блинкин вроде как ее считает, больше террористической не считает. И тревогу подняла как раз Салазар, конгрессвумен, которая добивается того, чтобы люди, даже несмотря на то, что администрация Байдена таким образом потакает террористам в который раз, но вот Салазар пытается добиться того, чтобы люди, связанные с ФАРК, так это коротко называется, или если угодно, с этой колумбийской террористической группировкой, чтобы эти люди ни в коем случае в Америке никак не появлялись, чтобы да, никаких висам не давали и так далее, и так далее. Поэтому, как видите, кубинские консерваторы, в общем, себя проявляют с лучшей стороны. Я сразу вам говорю, это не означает, что надо возить массу латиноамериканцев в надежде, что все они станут Мияросами Салазар. Нет, я напомню вам, что есть такой товарищ, как Гаскон, как окружной прокурор Лос-Анджелеса, который ну, полная противоположность Мияросу, но ну, и есть такой Акоста про которого даже лишний раз говорить не надо, но который не так давно выдал Перл, а именно, что Янкин с Мияросом создают советское государство в Вирджинии. То есть человек, который раска... обожает Кастро, хотя живет в Америке, и рассказывает, что его отец никогда не был диссидентом, и сам он тоже никакой не диссидент. Но вот тем не менее, видите, режим Кастро у Акоста, это нормально. А то, что делают Янкин и Миярес, это вот оказывается прям-то советское государство и так далее. Поэтому тут все тоже хорошо в меру, что называется. И, конечно же, поощрять консерваторов латиноамериканского происхождения надо обязательно. И чем больше их будет, я только рад. Но на, этой, на этом фоне... Чтобы требовать, там, опять, снимать все ограничения на иммиграцию и рассказывать, что приток людей из Южной Америки из Центральной Америки это обязательно сплошь будут вот такие консерваторы нет, конечно. Так что здесь надо быть тоже весьма и весьма осторожным. Ну а Миярису только удачи. И надеюсь, я еще не раз его упомяну, но только добрыми словами Здесь умолк, но если Сергей что-то добавит, с удовольствием передам слово Я думаю, что вот то, что ФАРК исключили из списка террористических организаций по, собственно, С подачи Блинкина Это как раз для того и делается, чтобы этих террористов перетащить Чтобы у них была возможность или при нелегальном переходе границы Или при легальном получении виз попасть в Соединенные Штаты Америки. Похоже, наши демократы там вдоль ходят и с мексиканским картелем, и с колумбийским картелем. У меня создается такое впечатление. Хорошо, идем дальше. В Канаде сейчас весь мир как бы с, с, с, с вниманием следит за тем, что происходит в Канаде. И я думаю, что это будет иметь последствия не только для канадского правительства, не только для Канады, а послужит неким примером, и для остальных государств мы уже кое-где это наблюдаем. Вот об этом. Mm -hmm. Я, правда, знаете, еще вчера, я, и вообще на выходных, я за этим следил, и действительно казалось, что вот шанс есть, а вот представьте, уже сегодня мой оптимизм, увы, поубавился. Сейчас объясню, в чем дело. Но, безусловно, вы понимаете, о чем мы говорим. Это конвой свободы, так называемый. Да, как в том, помните, старом фильме Сэма Пекин, который был хитом советского проката, кстати говоря, даже большего, чем американского. И мы видим, что водители дальнобойщики протестуя против принудительной вакцинации и запрета перемещения из одного места в другое, из одной страны, страны в другую, без этих самых вакцин, они вот устроили такой конвой, что называется, до Оттавы, чтобы показать всем и выразить свое неудовольствие. Здесь само по себе это, естественно, вполне разумно. И перед нами действительно мирный мирный протест а не то, что мы наблюдали в 2020 году со стороны БЛМщиков и так далее. Но опять заметьте, как это сначала просто игнорировалось. Потом стало выясняться, что, конечно же, это белые супремасисты, антисемиты, исламофобы, кто все это организовал, и что вообще эти дальнобойщики, они просто-напросто фашисты и так далее и тому подобное. Но самое убойное, я прочитал, да, я такое тоже дочитаю, да, на каком-то есть такой сайт, там, международный социалистический форум, что-то такое, название даже не запомнил. Но там вообще утверждается, что это никакие не рабочие, это ставленники большого бизнеса, которые вот изобочены тем, чтобы всех вокруг себя заражать, вместо того, чтобы сидеть дома и колоться. Я, кстати, не выдумываю, это там написано открытым текстом. А в этой связи, казалось бы, да, вот он момент, тем более, что Трюдо спешно куда-то сбежал, и это вообще звучало, как, знаете, новости из каких-то стран третьего мира, когда там переворот происходит, что скрылся, да, и находится в секретном месте. А сегодня вдруг еще и сообщил, что он заболел. Ну, появились, естественно, шутки, помните эти истории с Трюдо, с черным лицом, что это все расизм, потому что Трюдо на самом деле черный и так далее. Ну, и наметились подобные же мероприятия в целом ряде других стран. Но что плохо? Во-первых, плохо то, что основная оппозиционная партия этим моментом не воспользовалась. Я имею в виду канадских консерваторов. То есть, да, отдельные политики, вроде их недавнего лидера Ширы и еще нескольких человек, заявили, что они поддерживают конвой и так далее. Но глава нынешней консерватора Ферриона оказался просто мямлей, тряпкой и так далее. Что-то там сперва ничего не говорил. Потом как-то так, что вот он да, но нет. А Теперь под давлением общественности вроде бы он уже пообещал, что пойдет встречаться с дальнобойщиками и с ними, значит, будет о чем-то там договариваться. Поэтому так себя политики не ведут. Появилась, может сделать себе на этом имя партия. Она называется Maverick Party. Партия такая, конечно, несколько своеобразная. Она сепаратистская и имеет своей целью отделение Западной Канады. Но... Вообще по своим установкам вполне себе такая разумная и консервативная, кстати говоря. И хотя партия себя, так скажем, дистанцировала от того, что она не организовывала ничего, но там одна из деятельниц, там Ильич такая, она действительно участвовала в, там, в сборе средств и так далее. Но тем не менее, Маверик партия на этом деле, вот она поднялась. И кто знает, может в ближайшем будущем она консерваторов потеснит. Сейчас, кстати, об этом мы, наверное, в следующий раз уже поговорим. Вообще такой интересный по Европе пошел, пошла такая тенденция этих небольших консервативных партий, которые э, сотрясают э, обстановку. Но опять через неделю. Но вот только можно было вздохнуть, но сегодня появляется, представьте себе, или даже, наверное, вчера, я об этом сегодня вижу, министр транспорта Канады, человек по имени Амар Алгабра, надеюсь, не переврал его имя, известный борец с исламофобией, и говорит, что, а ничего, мы и дальше там будем ужесточать эти требования. И вакцинация, она продолжится, и требования к вакцинации продолжится еще больше будет. Мы обещали в предвыборной кампании, что мы это ужесточим, мы будем ужесточать. И вот здесь мы с вами сталкиваемся, конечно, с грустным моментом, потому что мы видим, что нынешние власти и, собственно говоря, люди а вот теперь живут абсолютно в разных мирах. То есть, когда, условно говоря, левые рассказывают всем нам, что они там за простых людей, за народ и так далее, но сталкиваясь с реальными представителями народа, в данном случае с водителями грузовиков, начинают говорить, что это вообще это неправильный народ, это там фашисты, супремасисты и так далее, а потом еще открыто игнорируют требования людей, то вот здесь как бы начинаешь понимать, что действительно... Политическая система-то в весьма-весьма серьезном кризисе. И вроде бы понятно, что преимущественно все-таки этот кризис он у либеральных сил и партий. Но проблема в том, что партии правые и консервативные вот как-то этим моментом воспользоваться не могут. Потому что сейчас даже, вот, наверное, момент переломный. И если консерваторы и правые чего-то хотят, то на этих антиковидных, антилокдаунных и прочих мерах можно себе вернуть то, что было утеряно на протяжении 2020 года. А вот будет ли это сделано, мы с вами ну, пока только зрители. Но канадцам и канадским водителям я желаю только удачи. И хотя, да, там опять появились истории, что это все организовано из Кремля, но это уже даже не смешно, если честно. Я верю, что там есть и наши соотечественники, и русскоязычные канадцы. И даже я допускаю, что там есть какие-то путинские товарищи, но представить себе, чтобы это было организовано отсюда, тем более наши вожди боятся примерно того же, поверьте мне что Если они рано или поздно Устроят подобные меры здесь то произойдет то же самое Но как бы то ни было Сейчас момент когда правые Должны действительно действовать И вот Шанс такой Что получив власть Левые опозорились И самое время их вытеснять А вот дальше смотрим Как дело пойдет Одним мияросом Тут увы не обойдется Нужны более сильные действия да. А в отличие от федеральных властей Канады, насколько я знаю, я информацию встретил о том, что власти Онтарио, по-моему, отменили жесткие меры антиковидные. Ну вот как раз на этой волне. То есть, возможно, все-таки какие-то последствия положительные будут, и посмотрим, как это будет проходить в Европе и в США. Как вы справедливо заметили, в других странах тоже готовят нечто, нечто подобное, и, наверное, это будет иметь место. И потом, интересно, вот завтра Трюдо должен выступить с обращением к нации, запланированным. Произойдет это или нет, мы узнаем завтра. А, и еще завтра в 12 часов дня по нашему по чикагскому времени, я надеюсь, если ничего не сорвется, у меня будут в эфире три человека. Журналист, радиовера, активист вот этого движения, Влад Соболев, который у истоков стоял, он такой, он активничал по поводу вот этих строгих анти, антиковидных мер, ну и заодно поднимал вот это движение тракеров или дальнобойщиков, ну и просто житель Канады, который со стороны, так сказать, его взгляд. Так что завтра в 12 часов э, из первых уст узнаем, что там происходит и чего нам ожидать. Иван, как всегда, огромное спасибо. Будьте здоровы. Смотрите, чтобы там вас не сразила простуда <саспорганизация> сезонная. Ну да, она у меня была, но уже вроде почти прошла. Хотя, видите, что-то иногда еще отзывается. Ну все в порядке. А так что спасибо неделю. большое. И до встречи в следующий раз. Спасибо вам. До встречи.